С начала видео хочу посоветовать крутую группу Вификс. Эта группа выложит крутые посты, проводит раздачу аватарок, шапок. Давайте подпишемся на эту группу и наберем 300 подписчиков. И ссылочка будет в описании. А мы переходим к видеоролику. Субтитры